Здравствуйте, дорогие друзья! Зима близко, а это означает, что мы просто обязаны рассказать вам о том, как сохранить свою подсистему в целости и сохранности. В первую очередь, нужно помнить о том, что из-за низкой температуры, содержимое картриджа становится более густым и тем самым быстрее приводит в негодность нагревательные элементы картриджа, либо испарителя. Во избежание данной проблемы, мы настоятельно рекомендуем держать свое устройство в теплом месте, например, во внутреннем кармане куртки. При заправке картриджа содержание глицерина не должно превышать 40%, поскольку при низкой температуре он начинает сильно гусеть и тем самым быстрее приводит в негодность ваш испаритель. Не забывайте о том, что низкие температуры приводят к ускоренному износу аккумулятора и его быстрой разрядке. Поэтому мы опять же рекомендуем хранить свое устройство в теплом месте, тем самым вы увеличите срок службы аккумулятора. Следующий совет поможет всем, кому быстро надоедает один аромат. Рекомендуем приобрести несколько сменных картриджей и заправлять их различными вкусами. Данный способ позволяет быстро заменить вкус и не портит картридж смешиванием разных ароматов. Все эти советы помогут сохранить вашу систему в целости и сохранности на долгое время. Спасибо за просмотр, с вами был Нетбай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. Ha, <laughs> ha,